А чем тогда отличаются мусульмане, воюющие на стороне России, от тех, которые воюют на стороне Украины? Кадыровцы также могут сказать, что они объединились того там против общего врага. Ну, сказать можно все, что угодно, друзья. Но мы же с вами э, здравомыслящие люди. Мы же можем с вами контекст истории э, видеть. У меня вопрос. Возможно, его уже задавали и поднимали. Почему ты кричал на митинге «Слава Украине», а сам при этом осуждаешь тех, кто кричит "Ахмат сила». Можно ли с точки зрения ислама это делать? Ну, давайте сначала разберем разницу между Ахматом, силой и славой Украины. То есть религиозный вопрос оставим на потом. Сначала просто как бы, элементарно с точки зрения добра, зла, пользы, вреда и так далее. Разберем это. Ахмат, сила – это клич российских оккупантов. Это клич предателей, это возвеличивание предательства. То есть это непосредственный а, боевой, так скажем, клич наших врагов. Поэтому, конечно, если мы даже не будем здесь брать религиозный, а, религиозную составляющую, это в принципе ну, не вариант кричать «Ахмад сила», потому что это наши враги. А, <coughs> Украина не является нашими, нашим врагом. В данном случае она, наоборот, является нашим союзником, поэтому а, это совершенно разные два клича. Здесь мы поддерживаем тех, кто воюет с нашим врагом, а если мы будем говорить «Ахмад сила», то мы будем поддерживать нашего врага. Теперь же перейдем к религиозной а, составляющей. А, распространилось, в общем, такое, был такой видеоролик, где там человек, молодой парень, объяснял, что... Нельзя вообще, в принципе, с религиозной точки зрения говорить «Слава Украине». И он это обосновывал тем, что... Ну, он перевел слово «слава» на арабский язык. И затем, уже переведя, то есть делал, сделал свой перевод, и потом уже переведенные на арабский язык слова, обосновал, что эти слова можно употреблять только в отношении... То есть вот это слово «слава», его можно употреблять только в отношении Аллаха, его посланника, и мусульман. Но проблема здесь, то есть его, то, его ошибка была в том, что он неправильно перевел само слово «слава». Он перевел это слово как, как «хамд» и как «иза». Это арабские два слова. «Хамд» — это вот то слово, которое используется, когда мы говорим аль лиллах», то есть «хвала Аллаху» мы говорим. И он говорит, ну, если мы используем «хвала Аллаху», то говорить хвала Украине, как бы это выставление на уровень с Аллахом. Но видите, вся проблема в том, что слово ⁇ слава ⁇ он перевел его изначально неправильно. Чтобы правильно его перевести, чтобы понять вообще, как на арабском языке оно звучит, нужно обратиться к арабской Википедии. Арабская Википедия не переводит это слово ⁇ слава ⁇ не переводит его как ⁇ hamd ⁇ или как ⁇ айза ⁇ как перевел этот парень делавший разъяснение. В арабской википедии это звучит как «Аль-Мадждли Украина». Украине». То есть они переводят слово «слава» как «маджд». Он это слово вообще в принципе не разбирал. Это даже если подойти к этому вопросу с лингвистической точки зрения, взять вот это слово и попытаться это как-то запретить. То есть даже в этом случае это не работает. Ну а так, для любого как бы, мусульманина понятно, что под кличем «Слава Украины» мы ни в коем случае там, не, не подразумеваем никакую ту славу которую славу или хвалу, которую мы воздаем там, Всевышнему Аллаху. Понятно, же, что не об этом идет речь. Это просто боевой клич «Слава». Это российское, русское и в том числе украинское слово, которое обозначает просто известность, прославленность. Сегодня Украина стала известной, она прославляется благодаря отваге своих военных, благодаря противостоянию, против, противостоянию этому нашему общему врагу. То есть здесь не подразумевается никакой сакральности, просто известность, понимаете? Обычный боевой клич. Поэтому не стоит пытаться искать в этом какую-то проблему. Никого не призывают, кто не хочет говорить там с точки зрения ислама, он может этого не говорить. Но там, где для того, чтобы поддержать украинцев, поддержать украинский дух, если мы где-то э, это сказали, то пытаться из-за этого сделать какую-то проблему, э, это очень неправильно. Мы с вами должны заниматься не выискиванием каких-то ошибок друг у друга и критикой друг друга, а попытками, наоборот, оправдать друг друга, найти оправдание, оправдание. Э, тогда будет, у нас будет хоть какой-то успех, хотя бы видимость какого-то успеха. Мы пока, к сожалению, с вами заняты только критикой друг друга, выискиванием ошибок, в то время как процессы, происходящие сейчас в мире, события, они очень глобальные, слишком глобальные, и, и нам нужно думать о более таких серьезных и глобальных вещах. Нам нужно думать о том, что в результате России Украине, когда она вынуждена будет покинуть Украину, что мы с вами будем делать? Готовы ли мы с вами к этим событиям? Понимаем ли мы с вами, что это наш шанс, что это наш выход? Что сегодня мы проживаем вот этот период, когда Аллах дал нам возможность, но мы с вами не имеем сегодня возможности использовать эту возможность? Вот о чем мы с вами должны думать. И не усугублять раздор между нами, а будет пытаться его как-то преодолеть. Тумсо, как думаешь, сколько продлится война? Понятия не имею, не ум... ну не умею я делать прогнозы. Так, и аноним. Салам Тумсо, почему кадыровцы, когда ловили боевиков, якобы они задавали этим боевикам всегда один и тот же вопрос? Где вы были, когда русские нас бомбили? А сами они где были, помогали этим русским бомбить? А, ну да, именно так и есть. Это вообще глупое, глупый вопрос. Его, я помню, задал Ксении Собчак, какой-то кадыровский Быдлан, какой-то лось. Когда Ксения в рамках своей предвыборной программы приезжала в Грозный, я помню, там стоит этот Быдлан и говорит ей, где, «Где вы были, когда нас пропускали через мясорубку?» Меня настолько возмутил этот его вопрос, потому что ну, я-то знаю, где была Ксения. Это несложно понять, учитывая ее год рождения, ее возраст на тот момент, когда нас пропускали через мясорубку. Я ему тогда сказал, но ну, я тебе, я, я не знаю, как бы, где именно была Ксения, но примерно могу предположить, но я точно знаю, где был Путин. Он крутил рукоятку этой мясорубки. Почему этот вопрос тебя не волнует? Почему тебя не волнует вопрос, где был Кадыров, когда крутили эту мясорубку? Кадыров сначала призывал э, нас всех на священную войну с Россией в время, когда Ельцин крутил эту мясорубку. А когда Путин ее крутил, Кадыров уже переобулся на ходу, на лету, примкнул к, к Путину и помогал ему крутить эту мясорубку. А чем тогда отличаются мусульмане, воюющие на стороне России, от тех, которые воюют на стороне Украины? Кадыровцы также могут сказать, что они объединились с Таутом против общего врага. Ну, сказать можно все, что угодно, друзья, но мы же с вами здравомыслящие люди, мы же можем с вами контекст истории э, видеть. Но как они могут? Они не, не могут объединиться с Таутом, как ты говоришь они были завоеваны, они перешли на его сторону, когда мы были в активных боевых действиях, когда, давайте религиозными даже терминами с вами будем говорить, когда исламская, мусульманская страна, Чеченская республика Ичкерия схлестнулась с врагом, с агрессором, который пришел на нашу землю, эти люди перешли на сторону этого врага, агрессора, и, и сразились вместе с ним в рядах, российской армии сразились против свободного мусульманского государства. Они его оккупировали, то есть они одержали победу в этой битве, мы проиграли, вынуждены были там отступить, они оккупировали нашу землю. И теперь они в составе вот этой своей армии, которой они воевали против нас, мусульманского государства, они напали на другое, немусульманское государство. Теперь те наши ветераны, которые с ними воевали и как-то выехали с, с, с, ну, с Чечений, они теперь в союзничестве с украинцами сражаются опять с этим нашим общим врагом. Почему элементарные вещи так на пальцах нужно объяснять? Ну, что, что происходит? Неужели мы не, не в состоянии понять элементарные вещи? Это мне напоминает про философствования там по поводу предательства кадыров. Ну, здесь тоже на пальцах приходится объяснять, что человек был здесь, воевал с ними, потом отсюда так перебежал сюда и начал воевать с этими. Ну, что это, если не предательство? Ладно, друзья.